да здравствуйте мои подписчики моего канала с вами я мистер майнкрафт и сегодня мы будем проходить уровень под названием canvas let's go! Погнали! Если под этим видео наберется 6 лайков, то я Буду проходить... You Bet Wow, Такой дебильный уровень, конечно Это insane Я почти не прохожу insane Но, Тем более, где он? Я А много меня будут спрашивать, где... ...майнкрафт Даже не Майнкрафт Где он? куда он подевался. Отвечу на вас вопрос. Почему нет Майнкрафта? Майнкрафта нету, потому что я не хочу пока его снимать. У меня нет ни Вот ГД более-менее. Итак, мы продолжаем. Блин! Твоё... Пошло... Ну, Так, но... да, если кто не знал, можно уничтожать вот эти вот... О, смотрите, да, вот кубики, шары, а, ну, стоп. Тележка, блин, улетела. И с этим связано просто... Самое огромное количество, знаете чего, тут очень огромное количество ачивок, вот так вот, вот смотрите, да, <свистит> <свистит> вот шток у меня персонажей, вот. да, конечно, тут далеко не все, но часть есть, также у меня тут вот такие вот цвета есть, стоп, они у меня почти все открыты. Я даже не знал. А, 15 лет легко. Какая-то Практика. Can let's go! Практи... практи Can let's, let's go. Окей, практика. Практика, так практика. Давайте пройдем. Итак, я тут почти прошел практику. Ну там, скинка. На ну, ладно. Этот космос вот это космос уже Просто Было похоже на да. Мост джамберкал. Давайте попробуем. Не обратите внимание на мост саратый скин. Ой!